Всем, друзья, доброе утро! Я иду на завтрак. 7 часов утра здесь, в Доминикане. И мне, конечно, очень сложно пока что привыкнуть по времени, которое было дома и которое сейчас. Знаете, я хочу вам сказать, что многие из вас реагируют на какие ошибки я сделала тексте, кто-то пишет, ой, как вам хорошо, у вас там лето, ой, там у вас хорошо, у вас там, а у нас тут зима, как у вас так получается, хорошо вам надежда. Скажу я вам так, друзья. Это труд, очень большой, серьезный труд. Каждый день ежедневные целевые действия э, во имя исполнения моих желаний, которые я правильно и грамотно записываю и вас учу. Это конкретные цели, к которым я иду. Это ежедневная работа с мозгом, с душой. Это обучение, постоянно инвестиции в себя. Это очень много инвестиций в себя, потому что мозг, как вы уже знаете, самое Инертная часть нашего э, наших всех систем, органов систем. И его нужно постоянно раскачивать. Каждый божий день необходимо писать те желания, которые вы хотите олень же записать. Олень. Поэтому ручка, тетрадочка, и каждый божий день записываем мелкие, крупные мечты, маленькие желания. Тогда ваши мозги нейронные сети грамотно выстраиваются, и вы притягиваете в свою жизнь то, чего вы хотите, а не то, что вам закидали. Конечно, сейчас ситуация с ковидом, да, она людей немножко прижала, многие устали, а многие устали думать, тревожиться, многие... Остановились в своем развитии, опустили руки. Кто-то ушел в глубокую депрессию, кто-то притянул к себе свои заболевания хронические. Потому что вы прекрасно знаете, что как такового не существует. Это обычный грипп, и он, ему уже более ста лет раскрутили для того, чтобы люди встрепенулись и начали думать головой, мечтать, хотеть, делать развиваться. Если мы с вами не делаем этого, то внешние факторы всячески... Могут... Ну, вам кажется, что у вас все хорошо. И вы ничего не меняете? Ничего очень не меняете. Вы не замечаете, что листья уже падают? Ну, то есть осень пришла, да? Это значит, что вы расслабили булки и просто-напросто не замечаете, что все меняется в этой жизни. И ваш мужчина уже на вас по-другому смотрит. Или так, дальше я иду к морю, там ветер, наверное, будет плохо слышно меня. Показываю, вот там море, вот уже там. Сейчас хожу на завтрак и пойду на море. В 7 часов утра уже народ входит такой активный, кто на зарядку, кто на завтрак. Так вот, в мире все меняется. И если вы, вы думаете, что э, у вас одни и те же действия, которые приводили вас к определенным результатам, что-то другое вам да дадут, даст другой результат, это нет. Нужны другие действия. А чтобы были другие действия, нужно вкладывать в свою голову Нужно идти на риски, а, да, нужно вкладывать и немало в наши э, заскорузлые мозги, да, по-другому никак. Но люди прижались и боятся, а вдруг обойдется, а вдруг рассосется. Нет, друзья, ничего не рассосется. Мир уже поменялся, все поменялось. Поэтому я прекрасно понимаю, что у многих есть затыки, которые просто не знаете, как разрулить. Поэтому я вас постоянно приглашаю на бесплатные 30-40 минут консультации, в которых покажу путь, как из этого выйти. Потому что уникальность у каждого из вас своя огромная. И эту уникальность просто нужно показывать внутри себя, заходить к себе и, и эти уникальности видеть. Но мы часто не можем увидеть эту уникальность, потому что внутрь себя трудно заглянуть. Именно поэтому коуч, специалист, грамотный, образованный. Не просто образованный, а грамотный. Просто грамотный можно быть не иметь столько образования, как там куча дипломов, а просто быть грамотным и знать, какие задавать продвигающие вопросы, чтобы чтобы вы могли открыть в себе то, что вы сами не видите с помощью таких вопросов. Именно поэтому я приглашаю вас на консультации. Но Боятся многие приходить на консультации, наблюдают, смотрят. А знаете, почему боятся? Как думаете, почему? Ну, во-первых, бессознательно надо что-то менять, и это люди понимают. Нужно, может быть, написать анализ, отзыв. Не все это делают. Неблагодарных людей, к сожалению, большая часть... И поэтому мир и очищается от балласта, от неблагодарных, от ленивых, от трусливых, от больных. Да, я это прекрасно понимаю. Я знаю, сколько мне лет, и я знаю, что на людей старшего возраста особенно сваливается тема, когда мы уже все сделали, детей вырастили, внуков там чуть ли замуж не отдали, да, и как бы уже дальше смысла нет. И в установках людей лежит, что все, жизнь закончилась, и уже пора типа к земле. И это уже балласт. Балласт в том плане, что на них нужно пенсию, они а детям уже там То, что их в состоянии себе позаботиться, естественно. Поэтому многие люди вот так они живут, и так, чтобы вам сказать проще, как психофизиолог, еще раз напомню, что. Не так уж много и надо, чтобы жить в кайфовой, классной жизни. Надо просто любить себя. А любить себя – это не значит, что я толстая, как корова, или жирная как, как свинюка какая-то. Я вот смотрю здесь на людей, и я их прекрасно понимаю, что они выбрали быть такими. Я не осуждаю, просто меня берет зло, что они могут быть другими. Потому что здесь еды немеренные, здесь такая пища просто обалдеть. Кстати, сниму, покажу вам потом, сколько здесь доминикане в этом э, отеле. Сколько здесь изобилий вообще. Так вот, любовь к себе — это значит постоянно поиск чего-то нового, уникальных сторон. Любовь к себе — это физическая нагрузка. Любовь к себе — это грамотное питание. Любовь к себе — это пахота над собой. Это пахота, понимаете? Если вы вырастили детей, кто вас слушает меня сейчас более постарше, и считаете, что вы все сделали, и дети вам э, обязаны, должны. Нет. Мы детям садимся на шею, как балласт. Понимаете? Именно поэтому думать о своей старости нужно самим. Э, инвестировать. Э, кстати, кому интересно инвестировать, я стала инвестором благодаря своей тренерской работе, потому что работая с денежными установками, я очень много прошла всяких тренингов для того, чтобы узнать, э, что такое инвестиции, могу ли я себе позаботиться так, чтобы в старости жить, ну, ни на кого не рассчитывать, рассчитывать только на свои, на свои, потому что у детей и внуков есть своя жизнь. Так вот, еще раз хочу сказать вам, как психофизиолог, напомнить, что мозг нужно каждый день качать, его нужно правильно и грамотно хотеть записывать то, чего вы хотите, записывать грамотно. Кстати, кому нужна книга инструкция стоит она аж 999 рублей. Пока я все-таки ее докручу и сделаю, добавлю там еще несколько упражнений и сделаю дорогим этот тренинг. Так вот благодаря этой книге, которой там я даю особенности, как грамотно свой мозг загружать как психофизиолог. Я тоже так же делаю, и сегодня я вот, вот очередная моя страна, Латинская Америка. Я очень рада, что я сюда попала. и Впереди у меня очень много еще интересных экскурсий, буду делиться с вами. Так вот, я про развитие, про саморазвитие, про любовь к себе. Книги читать, не только читать, а и применять знания. Тренинги вкладывать в, свою, в свои мозги, а не искать, как купить что-то вкусное, диван новый новый телефон, ну, конечно, если это не инструмент для вашей работы, понятное дело. Вкладывать свои мозги, потому что если вы не занимаетесь, не развиваетесь, то приходят так называемые альмгейцеры, аль всякие там другие сарческие заболевания. И сопутствующие факторы, конечно, там стрессы, конечно, там Какие-то еще штуки, но самое главное это мозг остается, останавливается в развитии, понимаете? Мозг останавливается в развитии. Поэтому книга в шапке профиля: Кому надо вытащить, себя помогла вам показать путь, как выйти из того состояния, в котором вы сейчас застряли. Неважно, отношения, деньги или, вы, может, вы коуч, психолог. Здесь тоже отдельная тема, потому что если вы консультируете, одноразовые консультации даете и не ищете, как людям помочь, а обманываете их одноразовыми консультациями. Неважно, вы психолог, коуч, или вы, э, там, не знаю, э, нумеролог, регрессолог, кто там еще сегодня, какие модные направления. Одноразовая консультации – это обман клиента и обман себя. Обман клиента – вы не помогаете то что, то, что он рассчитывает, а себя вы недополучаете эти деньги, которые могли бы дать своему клиенту, и он вам готов платить дорого. Поэтому пожалуйста, это тоже тема моя, кликайте в теплинке и приходите на консультацию. Многие говорят, пишут там ой, у вас там ошибка. Да, сегодня в тексте несколько ошибок я видела сегодня и раньше тоже вижу, что есть ошибки. Вот интересно, нету, нету, нету, нету, никто ничего как бы, ну, эти люди, нигде их не видно, не слышно, а оказывается, наблюдают, а, оказывается, смотрят и пишут мне, вот у вас тут ошибка, а вот у вас тут, вот хорошо, вы там сейчас вот в раю, там у вас сейчас 30 градусов, да, а я приглашала вас, Ирина, не один раз То есть что это для меня значит? Наблюдаем, смотрим, никак не реагируем, сидем, сидим в, тиху, в тихую, замечаем все-таки, следим. Ну, к чему я так хочу сказать? К чему я говорю? Смотрите, у меня ведь только 61, да, вот будет в январе 6. 62. И я не стесняюсь сказать м, об этом возраст свой, свой потому что м, я знаю, что старость и мудрость приходят с годами, чаще старость приходит одна, да, и, и, и надо просто мозг развивать, и любить себя, и вкалывать, и пахать, трудиться, и правильно питаться, и делать зарядку, и обливаться холодной водой, как мне сестра говорит. Хорошо тебе, ты обливаешься холодной водой, поэтому ты моложе выглядишь, меня хоть и старше у меня на пять лет. А мне вот некогда, очень много работы, я все время за рулем, вот, ну, зарабатываю там, помогаю детям. Ну, кто же нам доктор, я же не могу туда вставить свои 5 копеек. Или приходят на консультацию, говорят, а у меня нет денег, чтобы пойти к вам в программу. Ну, так а как вам люди будут платить, если у вас нет денег? И у людей нет денег вам платить. Вот такая вот закономерность. Поэтому, друзья, я желаю вам хорошего дня. Uh, у меня только 7 утра, начало 8 7. 13 uh, Провела эфир буквально за 15 минут, вот уже заканчиваю. Желаю вам хорошего дня, желаю вам uh, просто искать способы, найти в себе уникальные стороны. Спасибо большое вам, uh, Катерина. Вот видите, люди слушают, и никто даже ничего не написал. Um, я совершенно не обижаюсь, потому что я знаю, что балласт, наш балласт, вот как мы, так и к нам. Я когда прихожу на какие-то эфиры, если меня заинтересовало, я пишу вопросы, я пишу сердечки, потому что я знаю, что человек вкладывается, он отдает, и я возвращаю. Я отдаю, мне не жалко нажать на эти сердечки. Спасибо вам огромное. И, кстати, сейчас пишу сердечки. Эти сердечки пишут мои ученики, в основном кто-то, кто присоединился к эфиру. А ведь основная масса просто сидит, просто наблюдает. Так вот, смотрите, не обижайтесь, но это инертная масса, это балласт. Если вы ничего не делаете, если вы не отдаете, и вам никто не даст, если вы не вкалываете, не вкладываете в свой мозг, и вам никто не даст, учитесь, проходите кучу курсов, тренингов, и не надо вам искать способ как продвигать себя и как зарабатывать сотни тысяч долларов, миллионы рублей на своих знаниях. Итак, подвожу итог. 7.15 утра, Доминикана. Я нахожусь сейчас, сегодня в 19 ноября. Мои мечты сбываются, потому что я вкладываю мозги, пишу правильное желание. потому что я пишу свои цели я иду к этим целям я работаю я тружусь потому что я люблю и уважаю себя а вы вот теперь подумайте насколько вы любите и уважаете себя если ваша жизнь вас сегодня не устраивает вот собственно и все пошла я пить вкусный кофе кушать вкусноту чуть позже скину вам э, все изобилия которые там сегодня я тоже увижу и знаете я всегда могу и хочу и живу для вас, и работаю для вас, потому что я люблю свою профессию. Я готова вам помочь, если вы хотите помочь себе. Доброго утра, приятного времени суток. Кто меня будет слушать в записи, пишите вопросы, заходите в директ, проситесь на консультацию.